Привет, меня зовут Бартасевич Анна, я являюсь тренером-реабилитологом. Брекеты мне ставили очень давно и, по моим ощущениям, это только-только они появлялись. Сами врачи еще не знали, как с этим инструментом работать, как потом, уже спустя много лет, выяснилось, что абсолютно неправильные совершали действия. И у меня сформировался с годами неправильный прикус, от чего я в подростковом периоде страдала очень сильными головными болями и это прям доходило до таблеток второй раз ставить брекеты и опять прийти к тому же результату какой у меня сейчас но ну, мне бы не хотелось и у меня был некий такой запрос во вселенную чтобы найти именно своих людей свою команду которые комплексно смогли мне помочь как раз придя сюда в клинику «Полный порядок», я ощутила сразу вот этот комплексный подход. Врачи сразу мне рассказали, какое будет лечение поэтапное. Все мне сразу расписали, рассказали, ничего не скрывали, как это во многих других есть клиниках. Такие подводные камни, потом они впоследствии выясняются. Ну и, в принципе, я сразу дала добро на лечение, сейчас прохожу лечение и ожидаю постановку брекетов. Сейчас уже чуть-чуть осталось, четыре зуба вылечить и поставить брекеты. Во-первых, видно, насколько все с душой здесь подходят. Во-вторых, очень внимательно выслушивают клиента, потому что бывает такое, так, мы все знаем, вы не беспокойтесь, и даже как бы не лезьте в этот процесс Нет, здесь э, важно мнение, спрашивают, ощущения И ну, как бы для меня это очень-очень важно было тоже э, У меня была фобия Мои врачи, другие, которые меня там, ранее лечили У них на готове был нашатырный спирт То есть для меня всегда это такой был жучайший стресс Потели ладошки, увеличивались зрачки Здесь, когда я попала к врачу и первый раз э, она ну, как бы испугалась, подумала, что мне тоже стало плохо. Я на самом деле просто расслабилась, уснула. и Я просто была в шоке. У меня впервые, вот вам правду говорю, впервые в жизни, я даже пост у себя в инстаграме писала о том, что я уснула за лечением зубов. Учитывая, что мы тогда записывались, я записывалась на прием два 2,5 часа. Ну, то есть это достаточно большой период сидеть в кресле. И я села, вот я прям помню, здесь в кресле у меня прям мокрые ладошки были, и прям спина уже начала потеть. Ну, то есть я уже знала, какие сейчас вроде как бы у меня будут ощущения в теле. Естественно, вот э, первые э, неприятные моменты, Но ну, это опять же, вдох-выдох, укол сделали, но ну, это неизбежно, да, но опять же, если подышать, настроиться, и опять же, э, э, от руки врача это зависит. У меня даже укол не было, больно, я такая, так, хорошо, прошел укол, хорошо и в момент, ну, наверное, час-сорок минут, я прям чувствую, что-то как-то я прям вот все расслабляюсь, так хорошо и проснулась от того, что меня врач потолкал, И я говорю, я что-то сделала там, я стала переживать, она говорит, Аня, я наоборот переживаю, тебе неплохо, я говорю, нет, я уснула, видимо. Вот здесь я вышла такая, а, наконец-то, я своего врача нашла просто И теперь я всем говорю так, кто боится, сразу сюда Потому что руки просто волшебные Вот правда, без преувеличения, это кайф, вот правда Многие делают множество ошибок и на полпути бросают Даже знаю многих людей, кто носит брекеты понимают, что-то идет не так, и опять понимают, что нужно, значит, менять клинику, менять врачей, это опять поэтапно какое-то там рассказывают лечение, вновь трата денег и так далее. И люди многие уже плюют на это и говорят, все, мне ничего не надо, я и так проживу, многие руки есть, все нормально, я пошел. Вот, мне с этим очень повезло, я всем своим клиентам, друзьям рекомендую именно сюда идти Даже там на лечение, не обязательно на брекет. Я после брекетов хотела поставить венеры, а это совсем не дешевое удовольствие И там, где я первоначально хотела сделать, мне, конечно, такой счет предоставили, что можно купить спокойно машину вот, поэтому я начала искать альтернативу. Я нисколечки не жалею, что именно сюда, еще раз повторюсь, попала, потому что здесь и цена, и качество они соответствуют. И это очень круто, что в наше время есть такая сильная команда, которая ценят свой труд, но не завышает его.